Здравствуйте, сегодня мы поговорим о том, от чего зависит экономическая эффективность успешной клиники. Конечно, очень важно, чтобы в вашу клинику постоянно приходили новые клиенты. Чем больше новых клиентов, тем более успешен бизнес. Как добиться, чтобы клиентов было все больше и чтобы они чаще и чаще приходили в вашу клинику? Мы знаем, что существует два понятия – привлечение новых пациентов в клинику и удержание привлеченных пациентов. Привлечение пациента нового всегда стоит денег и достаточно больших. Удержание не стоит для клиники ничего. В клинике есть две службы, которые занимаются привлечением и удержанием. Привлекает новых клиентов коммерческая служба, удерживает медицинский блок. Между этими двумя блоками всегда существует в клинике конфликт. Коммерческий блок всегда показывает пальцем на медицинскую дирекцию и говорит, что медики не удерживают пациентов. А медики всегда говорят, дайте нам новых пациентов и у нас все будет хорошо с выручкой. Это конфликт интересов. Как его решить, чтобы у нас было много новых клиентов и чтобы к нам приходили постоянно старые клиенты. Что нужно сделать, чтобы в клинике был успешен этот процесс? Процесс привлечения и процесс удержания. Советы руководителю клиники – необходимо, оцифровать все процессы по привлечению и удержанию пациентов. Необходимо выбрать те параметры, по которым вы можете контролировать процесс привлечения и процесс удержания пациентов. Первое – процесс привлечения. Он полностью зависит от коммерческой службы и зоны рецепции. Основной параметр, который вам надо контролировать, это — стоимость привлечения первичных пациентов, и конверсия при работе с сайтом и при работе администратора в клинике. Для контроля процесса удержания пациентов в клинике существуют также определенные параметры – это количество повторных визитов на одного врача и выполнение стандартов лечения врачами и средний чек на каждого пациента. Еще одним инструментом для контроля привлечения и удержания пациентов является постановка системы клиентского сервиса в клинике. Итак. Для того, чтобы привлечение и удержание пациентов в клинику было эффективным, необходимо добиться синергии между разными службами клиники, между маркетингом и медицинским блоком, между административной службой и службой маркетинга. Итак, совет руководителю. Самое главное, для того, чтобы эффективно привлекать и удерживать пациентов в клинику, необходимо выстроить систему контроля за этими процессами. Я приготовила вам подарок. Это параметры оценки клиентского сервиса в вашей клинике. По ссылке ниже вы можете ее получить. Желаю вам успешного медицинского бизнеса без осложнений. Подписывайтесь на наш канал YouTube и получайте массу полезных инструментов для выстраивания своего медицинского бизнеса и получения высокого дохода.